Жить славяне! Лебедину Повели ее Русские мужи С молодым стребаком Мы подали пылиную Мать медведица Путь не укажи Буря злобанная Страшным коржу Не окружит эй, эй, эй, с неба знак падал, и святый Боже, Нам мы будем жить, будем жить. С неба знак падал, и святый Боже, Нам и будем жить, будем жить. Она кормила ей гавочья ганты, А в парусах её ленты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 Будем жить, будем жить а На круге ладье голова коня А посреди ее мед и сабуля По морю идем, мы без оленя А молодой нас русская